Приветствую вас, Весы! Сегодня мы посмотрим, что будет происходить у вас в жизни период ретроградного движения Венеры. Этот период будет с 19 декабря по 28 января. Интересен тем, что Венера будет находиться в вашем четвертом доме. Четвертый дом отвечает за что? За недвижимость, за семью за наш род. А для вас лично это указание на то, что могут произойти возвраты каким-то старым вопросам, которые раньше не могли решить. Ну, например, закрытие кредитов, пересмотр кредитных договоров, возможно, появление кого-то из бывших в вашем доме, и причем на очень выгодных условиях. Возможно, продажа какого-то участка, покупка, продажа. Возможно, приобретение чего-то очень крупного, о чем вы ранее ну, себе планировали, но до сих пор не могли осуществить. Ну и вообще у вас в доме произойдут кардинальные перемены. Но ну, даже, может быть, в какой-то степени это будет и через ваших детей, а может быть, вы сами что-то пересмотрите для себя. Ну Можно однозначно сказать, что с 19 декабря по... 4 января пока будет венера находиться в соединении с плутоном вас ждут какие-то серьезные преобразования ну, для кого-то может быть эти преобразования будут связаны с родственниками старшими по возрасту ну время покажет далее сам по себе период ну, день 19 декабря он связан с нарушением обмена информации. Поскольку в этот день будет полнолуние, полнолуние будет в близнецах, а близнецы связаны с информацией. И, возможно, какие-то препятствия, какие-то задержки, пробки, что-то кто-то неправильно поймет, кто-то что-то не то скажет. В общем-то, постарайтесь в этот день хотя бы первую половину ну, провести спокойно и ничего важного не планировать с 29-го Юпитер перейдет в ваш шестой дом он у вас непосредственно связан с работой со здоровьем со здоровьем и может акцентировать эти темы вплоть до 11 мая и я бы хотела сказать, что если вы знаете, что у вас там есть какие-то проблемки по здоровью, то лучше принять превентивные меры и заняться им. Наиболее благоприятное это время будет для тех, кто занят в сфере медицины, эзотерики, психологии, кто работает в духовной сфере благотворительности. Также сюда относятся юридическое направление – еще в какой-то степени может касаться туризма, ну, поскольку Юпитер связан с Девятым Домом. Далее. 2 января будет Новолуние в Козероге. Козерог ваш, опять же, четвертый дом. То есть какие-либо начинания по мере возможности планировать уже после Нового Года. То есть вообще действия. Там к тому времени уже и Марс подойдет он из третьего к ваш, ваш четвертый дом войдет поэтому больше свободы и возможности уже начнется после 2 января Ну, я посмотрела что Марс аж 26 января только будет в Козероге ну ничего страшного, он по третьему дому все равно будет вам помогать с различными договорами, поездками, короткими передвижениями Так, и будет очень активен Далее, с 26 по 6. С 26 по 6 будет еще один интересный аспект. Венера будет иметь аспект к Нептуну. Нептун у вас вот как раз в зоне работы и. Здоровье. То есть здесь что-то, ну, знаете, может быть, понадобится помочь кому-то из своих близких, кому-то из своих родных. Также, возможно, что кто-то или вы, или по отношению к вам, выступит каким-то источником дохода для того, чтобы кому-то помочь подправить свое здоровье. Ну и наиболее благоприятный этот период для тех, кто работает на дому. Также 2 января Меркурий перейдет в Водолей. Водолей ваш пятый дом, развлечений, общения с детьми. Ну, просто будет увеличиться ваша контактность и общение с вашими, ну, то есть по, по интересам. С людьми по интересам и детьми. Далее. С 7 по 10 несколько дней будет неблагоприятной для каких-либо поездок передвижения. Особенно если это будет касаться ну, и работы в том числе, и вообще по здоровью. Даже если поход элементарный в поликлинику, может принести вам разочарование. Анализы могут быть какими-то ошибочными. То есть вот, с 7 по 10 никаких поездок серьезных не планируйте с 14 по 25 меркурий будет находиться в ретроградном движении и будет находиться в козероге с 26 он перейдет Водолей, но будет все еще ретроградным аж до 4 февраля ну и обратите внимание то есть весь январь он будет на ретро энергиях, возврат в прошлое, назад, то есть будет повернут в обратном направлении. Это говорит о том, что будет максимальная работа по закрытию каких-либо ну, обязательств, устных или письменных, со своими должниками из прошлого, то есть доработка окончания чего-то. И это могут быть ну, как бумажные дела, так и дела с людьми. То есть ничего нового не планируется, нежелательно, особенно с 14 по 20, ну, не только по 26, а вообще до конца месяца, до 4 февраля что-либо начинать. Поскольку все, что будет начато в этот период, оно имеет шанс быть незаконченным или быть временным. Далее. С 14 также по 28 будет еще интересный аспект. Меркурий будет формировать оппозицию к урану. Извините, поправлюсь, не оппозицию, а квадрат. Квадрат к урану будет. И этот уран он находится в вашем доме чужих ресурсов. И будет аспектировать дом, связанный с развлечениями с детьми. Ну, я думаю, что тут может быть либо вложение в детей. Может быть, потребуется от ваших партнеров вложение в ваших детей. Или ваше хобби, или учение. Ну, а может быть, здесь какие-то разрывы. Ну, что-то неожиданное может произойти. Что-то неожиданное по этим темам. Еще есть, знаете, указания на некоторую опасность, там, например, для ваших любимых. Ну, понаблюдайте. Далее. И здесь одновременно будет еще один аспект, который перекроет этот негативный. Значит, Венера, она у вас в доме семьи в четвертом, и она будет делать аспект к этому же урану. Ну, я думаю так, что помощь придет от близких, от родных, от, от близких. То есть, вовремя оказанная помощь, она нейтрализует негативное воздействие по пятому дому. Поэтому, я надеюсь, что все закончится хорошо. На этом мы первый часть прогноза закончили. Сейчас приступаем к следующей. Итак, друзья, для того, чтобы посмотреть более, ну, Подробную динамику того, что будет происходить у вас в жизни, обратимся к системе Тару. Итак, что ожидают представители знака Зодиака Весы в ближайшем периоде? Давайте сначала узнаем, как вас будут воспринимать окружающие, какими вы будете для них, с каким настроением. Вполне гармоничным, дружелюбным, так что здесь все в порядке, участливым. Хорошо, что вас ожидает в финансов. Ну, вы активно будете их зарабатывать. Вы просто мастер своего дела. И я могу сказать, что их наличие зависит от вас. Также здесь есть указания на то, что вы будете строить новые планы. И может быть, даже еще будет много поездок, путешествий. Ну, поездок для того, чтобы заработать. А еще новые источники дохода. Что-то новенькое будете искать. Неожиданно. Оригинальные даже могут быть источники дохода. Хорошо, что для вас по работе. Но здесь некий форс-мажор, что-то неожиданное, чего вы тут не ожидали. Давайте посмотрим, связанные с этой женщиной. Женщина относится к воздушной стихии. Это близнецы. Это водолей, это ну, такая, знаете, очень умная женщина, но она может быть чересчур умная до глупости. Ну, еще это может быть одинокая женщина, близнецы, водолеи, весы. Ну, какой-то с ней, видать, конфликтная ситуация, огорчение. Далее, что ожидает вас, в принципе, в ваших самых главных целях и в карьере? Так, смотрим, смотрим. Ой, здесь все у вас стабильно и нерушимо. Вы, в принципе, всем довольны. Что ожидает по здоровью представителей знака зодиака весы? Ну, вроде как, карта гармоничная. Единственное, что она может указывать на то, что нужно поберечь органы двойные. Ну, почки, яичники. Вот такое. Далее. Что ждать представители знака зодиака весы в доме, в семье, в роду? Ну, здесь, знаете, карта какой-то остановки, отдыха ну, Давайте посмотрим, что И, знаете, какой-то такой кармичной ситуации, судьбоносной Что же тут может произойти Но больше указывает на приятные события, связанные с домом, с семьёй. Да, может быть, совместный отдых Или просто какой-то такое, знаете, отдых с семьей благополучие, ну, вроде как, ничего не должно трясти. Хорошо, что в отношениях с Любимней? Ну, здесь некая тайна присутствует, ну, это понятно. Обучение, тайна обучение, дороги, беременность. Мне ну, очень интересно. И вы знаете, тайные отношения. Здесь сразу ситуация вот для девочек тайные отношения вот с таким вот мужчиной. Водные стихии, рыбы, рак, скорпион. Расширение возможностей. Ой, рождение мальчика для кого-то, может быть. Хорошо. Что вообще ожидают в делах детей? Давайте спросим. весы в делах тут какая то усилия, вы применяете, силу, мягкую силу и ожидаете от них результата. В общем-то, тоже хорошие указания. Что-то еще хотела спросить. Да, а возможно ли возврат кого-то из старый. Из старых. Ну, старая любовь к весам. Да. Самые идеальные отношения могут сложиться с теми, кто вернется из прошлого. Ну, больше всего вас порадует. Хорошо, давайте спросим для тех, кто хотел бы куда-то попутешествовать, ну и вообще для тех, кто имеет дела с иностранцами или с людьми издалека, как тут для вас пройдет, пройдут эти темы. Ну, замечательно. Или же вы будете с этого иметь материальную выгоду. Ну, я бы сказала... Тут еще, кстати, женщина проигрывается. Особенно эта информация, наверное, мужчинам будет интересно. Женщина с деньгами самодостаточная относится к огненной стихии. Это овен, это лев, это стрелец, и может быть еще скорпион. Такая очень активная. Кстати, возможно, поездка с ней вдвоем. И давайте посмотрим основной совет для представителей знака Содиака Весы. Совет, совет, какой будет для вас совет? На ближайший период так ребенок крысы домик ну во первых есть указание на то что э, потребуются э, некие крупные вложения э, на ваших детей а еще конкретно эти вложения могут касаться вашего дома может быть обновление может быть покупка чего-то для дома или у вас ну, я, мог, я хотела сказать что может покупка там недвижимости дома но здесь именно идет приобретение чего-то новенького и вот здесь есть еще указание на то что вот эти обновления которые будут то они будут серьезно долго и будут очень стабильными ну, вот, такая у вас вот информация так, надеюсь, что мой прогноз вам понравится, будет полезным. Обязательно мне пишите обратные отзывы, если у кого есть желание. Ставьте ваши лайки, комментарии пишите. И хочу вам сказать, что когда я делаю прогнозы, особенно на Таро, то я, как правило, обращаюсь мысленно ко всем весам, которых я знаю. Поэтому чем больше мы с вами будем коммуницировать, тем больше эти прогнозы будут резонировать лично с вами. Ну, вам желаю удачи и до следующих видео.